Запись ставлю. А Я сразу начну, да, чтобы долго не отвлекаться на предисловие, начну наш вебинар сегодняшний. У нас тема сегодня — рекрутинг в Инстаграме. Мне вообще очень нравится этот метод рекрутинга, потому что им можно заниматься абсолютно в любое время, в любом месте. Достаточно иметь даже просто обычный мобильный телефон, необычный, да, хотя бы на андроиде. И в принципе мне кажется, как лично по мне, это делать удобнее именно с телефона. Оно можно работать и с компьютера, и с планшета. Инстаграм можно установить на любой гаджет. А что такое вообще Инстаграм? Это бесплатное приложение, которое можно скачать в любом магазине приложений на любом телефоне или планшете. И создано оно было для того, чтобы быстро обмениваться фотографиями. Инстаграм очень быстро стал популярным, популярной соцсетью. Очень-очень mm -hmm. много людей сейчас зарегистрировано в Инстаграме. И за огромную сумму в прошлом году Facebook выкупил эту программу. Я не помню, сколько это миллиардов долларов или евро даже, но... Раз выкупают такое, такую программу, такое приложение за такие деньги, да, значит, оно действительно а, доходное и оно действительно очень популярное. Поэтому наша задача его использовать в своей работе как можно эффективнее. А, смотрите, что нужно сделать, прежде чем начать работать. Да? Ну, естественно, нужно установить эту программу к себе на телефон или на планшет. А, также можно установить на компьютер, для этого нужно будет скачать сначала с интернета эмулятор BlueStacks. Я сейчас об этом не буду на этом останавливаться, потому что это отдельная тема, как работать с компьютером. Но скажу вам по себе, да, это не очень удобно работать именно с компьютером. То есть начинает, если даже у вас такой обычный ноутбук, да? не особо мощный, но обычный стационар. Ну, стационар, да, обычный вот у всех дома. не Такие уж навороченные ноутбуки, да, он может подвисать. Поэтому пытаться надо, конечно, если вдруг у вас нет такого телефона, на котором можно установить, или планшета, да, то пытайтесь и на компьютере тоже работать. Но вообще удобнее всего это делать именно с гаджетов телефона или планшета. То есть устанавливаем себе... Instagram, и перед тем, как начать работать, нужно подготовить сразу отдельную папочку на телефоне или на планшете, куда вы поместите личные фотографии и картинки для работы. Обязательно они должны быть хорошего качества. То есть не размытые, по размеру они должны быть квадратными и четкими. Это основные правила. Затем заводим почту на Яндексе, обязательно на Яндексе, потому что там очень такая классная фишка, что вы заводите только одну почту, а в итоге вы можете получить из этой одной почты целых 14. Каким образом. И для чего вообще нужна почта при работе с Инстаграмом? Даже пишут 28. Да? Ну, я поняла примерно, но как это делается, да? Для начала, в принципе, достаточно и пяти почт, чтобы хотя бы просто вникнуть в суть работы. Да? Почта нужна для того, чтобы зарегистрироваться в Инстаграме. Без почты это сделать невозможно. То есть смотрите, заводите почту на Яндексе и пишите, например, почту вида... Вот у меня написано Женьва.данилова, собака.яндекс.ру. Да? То есть у меня как бы почта состоит из двух э, слов и разделены они точкой. Да? И эту точку можно заменять на дефис. А, то есть внизу, вот вы на этом слайде видите, да, меняем точку на дефис, получаем новую почту, как бы по написанию, да, но для Яндекса это все равно одна и та же почта. То есть если вы, например, с какой-то другой почты отправите письмо на почту с точкой или на почту с дефисом, письмо придет на одну и ту же почту. Понимаете, да? То есть вам не надо создавать, каждый раз одну, разные почты, у вас все равно будет приходить письма на одну и ту же почту. Просто будете менять вот эти вот точечки на э, дефис. И э, будете менять просто окончания. То есть яндекс.ру, яндекс.ком, яндекс.уа, кезет, бай, ру и э, собаконарод.ру. То есть такие окончания, они ставятся после собачки. И э, все письма тоже будут приходить на одну и ту же почту. Но для э, системы поисковой да, это разная почта, как будто бы. Поэтому... Создаем одну почту на Яндексе, а имеем в итоге сразу несколько. И на эти почты мы можем зарегистрироваться в Инстаграме. Сам процесс регистрации очень простой. То есть мы вводим электронный адрес, обязательно затем переходим на свою, на свою почту и подтверждаем регистрацию. То есть там придет письмо, нужно перейти по ссылочке, подтвердить регистрацию. Потому что если вы не подтвердите регистрацию по почте, вы не сможете пользоваться некоторыми функциями Инстаграма, которые нам нужны. Поэтому обязательно это делаем. Следующий шаг. Мы придумываем логин. Как вы будете называться? Логин можно менять, когда захотите, да, потом в настройках. Но вообще вот рекомендую называться своим настоящим именем. Там пишется латинскими буквами. Не надо писать, там, например, «работа» или «бизнес», потому что это всем уже приелось. И если вы потом будете, например, на кого-то подписываться в Инстаграме или там, ставить лайк или комментировать кого-то, да, и люди будут видеть, что их прокомментировал какая-то работа или какой-то бизнес, они на вас не будут обращать уже даже внимания, потому что это уже пройденный этап, можно так сказать. Люди на это не реагируют уже. Поэтому ставьте свои настоящие имена. Можно, например, если бы я это была, да, я бы поставила там, например, Данилова уважения 1, Данилова Женя 2 и так далее, да, то есть с цифрками можно, но не со словами работа, «бизнес» и так далее. Это просто меньше работает по статистике. Конечно, это не запрет, вы можете это делать, попробовать, проверить, да, но я вам просто по опыту говорю. Очень классно недавно буквально появилась функция «Возможность регистрироваться в Инстаграме с компьютера». Если раньше, например, у меня лично такая проблема была, что я не могла уже который по счету аккаунт зарегистрировать через телефон, мне писали на данном устройстве «Слишком много уже зарегистрировано аккаунтов» то с недавнего времени это можно сделать с компьютера. Это очень вообще спасло лично меня, потому что ну, было такое, что некоторые аккаунты заблокировали за личную активность, и новые я не могла зарегистрировать никак. Вот, поэтому все ну, дела, можно так сказать, да без дела. В Инстаграме не работала какое-то время. И вот... Пришел такой момент, то, что мы очень многие ждали, возможность регистрироваться с компьютера. То есть заходите на сайт instagram.com, и там вот видите, да, нужен тоже самый электронный адрес, имя, фамилию, логин и пароль придумать, регистрируйтесь. Точно так же приходит на почту подтверждение, и вы подтверждаете регистрацию. Дальше вам нужно будет загрузить фото профиля. Это если через телефон или планшет делать, да, фотографию. Обязательно выбираем, я уже говорила, четкую, да, но на аватарку нужно выбрать такую фотографию, где вас будет очень-очень хорошо видно. Почему? Потому что в основном люди, которые сидят в Инстаграме, они сидят с телефонов, опять же, или планшетов, и, соответственно, очень маленький формат, да, и фотографии очень мелкие получается. Аватарка вообще мелкая, и если вы там где-то вдалеке, да, вас вообще будет непонятно, кто вы такой, и люди будут меньше вас на вас реагировать, меньше на вас подписываться, да, об этом еще поговорим дальше, конечно, но, в общем-то, будет меньше, менее, менее эффективно. А, ну, фотография может быть либо настоящая, что рекомендуется, либо фотография может быть в виде картинки, да? но опять же, чтобы эта картинка была легко читаемой, вот в очень маленьком формате, чтобы даже там было видно, что вы предлагаете. Например, вот как у меня, да, здесь картинка стоит, там написано «работа». Ну, Старайтесь такие меньше использовать. Можете просто попробовать для статистики, как у вас это сработает. Далее. Вам предложат подключить другие социальные сети. Вы можете здесь это пропустить, но я рекомендую все-таки здесь остановиться маленечко. Здесь очень удобная функция, называется она постинг, И я рекомендую использовать к своему личному аккаунту в Инстаграме. То есть, у меня лично есть свой личный аккаунт, да, на котором я развиваю личный бренд. На него у меня подписаны мои друзья, в основном знакомые, да, и я с него не работаю, то есть я не рекрутирую с него, но он у меня работает как личный бренд, так как странички ВКонтакте у нас тоже личным брендом работают. И вот именно на эту страничку я подключила свою страничку ВКонтакте еще. И для чего это нужно? То есть когда я, например, что-то пишу, выкладываю в в Инстаграме у меня автоматически то же самое, фотография плюс текст, публикуются еще и на моей стене ВКонтакте. То есть не надо два раза писать, не надо копировать, вставлять, а да, оно автоматически будет транслироваться в ВКонтакт. Также можно подключить сейчас уже еще и Одноклассники, Твиттер, Фейсбук. По-моему, там какая-то еще соцсеть не очень известная, но пока еще не все <laughs> соцсети. Но я рекомендую это сделать. На рабочих аккаунтах можно это пропустить. То есть если у вас нету столько рабочих страничек в ВКонтакте. А дальше вам предложат подписаться на других пользователей. Вы это пропускаете. Вам это сейчас на данном, моменте, на данном этапе не нужно. И вот сейчас хочу вам показать... Как выглядит пустая страничка, да, когда вы вот все пройдете эти шаги, вы попадете вот на свою пустую страничку в Инстаграме. А что здесь есть? Ну, сейчас новички, кто вообще в Инстаграме не соображает, да, они сейчас смотрят на эту картинку и думают, господи, сколько тут всего, да? А на самом деле не сложнее, чем контакт. Просто нужно маленько. Там все интуитивно понятно, нужно просто посидеть маленько и. Вы все поймете. Смотрите, то есть под цифрка 1 – это ваш логин, который вы придумали. Я говорила, что его можно менять. И с одного устройства можно сразу подключить 5 аккаунтов и между ними переключаться. То есть не надо будет каждый раз выходить, заходить, вводить пароль, логин. Да? Очень удобно тоже сделали недавно эту функцию. То есть вы можете сразу 5 аккаунтов забить логин, пароль и между ними переключаться. И работать сразу с 5 аккаунтов одновременно. Дальше вторая кнопочка, то есть под цифркой 2, это раздел настроек параметров у каждого. Например, на Android называется «Настройки», на iPhone называется «Параметры». То есть там можно настраивать свою страничку. По циферке 3 — это количество размещенных вами публикаций, то есть фотографии, сколько вы выложили, да, с текстом. То есть фотографии можно подписывать каким-то каким текстом. По циферке 4 — это количество подписчиков ваших, то есть здесь нету такого «Друзья», да, как «В или «В одноклассниках». Здесь есть подписчики и подписки. То есть подписчики — это те, кто на вас подписан, они видят у себя... А в новостях, в ленте новостей, то, что выложили вы. А подписки — это те, на кого вы подписаны, и в ленте новостей у себя вы видите их новости, их фотографии, что они выложили, например. Да? Ну вот под цифркой 5 — это количество подписчик, под, подписок подписок. По циферке 6 – это аватарка ваша здесь будет находиться, то есть туда вы загружаете фотографию, когда вы предыдущие шаги проходили, мы, в принципе, уже с вами говорили о том, что нужно загрузить качественную фотографию. Здесь будет ваша фотография видна. По циферке 7 будет ваша фамилия имя, то есть вы можете там написать, да. По цифркой 8 будут видны ваши публикации, они будут ну, в виде плитки, да, так называемые, то есть квадратиками только картинки будут видно а под цифркой 9 если вы нажмете на эту кнопочку фотографии будут идти как бы ленты то есть их можно будет на телефоне например пролистывать пальчиком да и они будут идти сверху вниз ну, до бесконечности сколько у вас там фотографий да а под цифркой 10 это если вы например где-то в каком-то месте были да включили геолокацию и выложили фотографию и отметили, вот, что вы были в этом месте. Да? То есть там как бы карта ваших мест, где вы были. По цифре 11 это, если вас вдруг кто-то будет отмечать на своих фотографиях, вы будете там отмечены. По цифре 12, то есть там будут вообще все ваши публикации. То есть это область, где отображаются все ваши фотографии. Ну, как страничка полностью, да, ваша видна. Под цифркой 13 внизу, это кнопочка с домиком, да, значок домика. Там вы будете видеть, вот это основная кнопочка, да, на куда мы нажимаем, чтобы видеть новости наших тех, на кого мы подписаны. То есть там будут видны фотографии, которые выкладывают те, на кого вы подписались. А 14 кнопка поиск, думаю, тут объяснять особо не надо, да, то есть мы через эту кнопку будем искать людей. Кнопка 15 со значком фотоаппарата. Понятно, тоже через него мы будем выкладывать фотографии или видео. В Инстаграме можно выкладывать до одной минуты видео. По циферке 16 это значок уведомлений о лайках, которые вам поставили. То есть кто-то лайкнул вашу фотографию, кто-то на вас подписался, вы увидите там себя уведомление. Его невозможно будет не заметить, там будет у вас гореть красненькая кнопочка и количество, сколько вас лайкнули, сколько на вас подписались. Циферка 17 — это вы переходите на свою страничку. То есть вот где мы сейчас находимся, вот то, что мы видим сейчас на слайде, да, картинку, это переход на вот эту страничку. И циферка 18 сверху, да, на, где написано «Редактировать профиль», это переход в раздел «Редактирование информации» на вашей страничке. То есть там вы можете писать о себе небольшой Немного символов там можно написать, да? И сейчас дальше покажу, сколько это и как это может выглядеть. А перед тем, как мы перейдем уже к этому, я хочу показать вам схему, как получить регистрацию через Инстаграм. То есть как вообще работать будем, да? Чтобы вы наглядно понимали, как процесс рекрутинга происходит. То есть наша задача — привлечь внимание на свой аккаунт мы должны сначала свой аккаунт оформить таким образом, чтобы он был интересным, и потом привлекать на него внимание. То есть кто работает в ВКонтакте, тот знает. Да? Кто работает лайками, например, да? а тот знает, что мы сначала страничку оформляем, делаем ее интересной, размещаем несколько постов о работе, чтобы те, кому интересно, нас сами спрашивали. Да? И в Инстаграме мы делаем то же самое. Наша задача потом привлечь внимание на свой аккаунт, так чтобы люди к нам заходили и чтобы они тоже интересовались. И дальше можно действовать по-разному. То есть можно в своем аккаунте в настройках указать телефон, Вайбер, Ватсап, да, то есть чтобы с вами связывались либо по телефону, либо по Вайберу, либо по Ватсапу. Затем а если вы это указываете, да, вам нужно будет дать информацию либо голосом, либо текстом через эти сервисы, то есть либо по телефону, либо по вайдеру, либо по WhatsApp. Если вы указываете на своей страничке ссылку на страничку ВКонтакте, например, да, свою, или в Одноклассниках, то вам потом предстоит переписываться с человеком ВКонтакте или в Одноклассниках. То есть вы сами переводите потом человека туда. Потому что в Инстаграме очень неудобно переписываться. Эта сеть не создана для того, чтобы переписываться, она создана для того, чтобы просто делиться фотографиями и под фотографиями оставлять комментарии. Но под, под фотографиями, как бы, не попереписываешься, да, там есть директ, это сообщение так называется в Инстаграме, но не очень-то удобно. И есть третий вариант. Если вы даете ссылку на рекурсинговый сайт свой, да, или блог у кого-то есть, то человек уже сам переходит на ваш блог, смотрит информацию там, и там регистрируется. То есть три варианта, может быть. И потом уже, ну, соответственно, регистрация. И проводим регистрацию человека, работаем с новичком. Это другая тема. Итак, как оформляем аккаунт? Загружаем картинки, естественно. Да, то есть наша задача – привлечь внимание к себе. а На пустую страничку мы не будем привлекать внимание. Зачем нам это надо? Да? Никто не пойдет туда. Поэтому мы загружаем картинки в таком соотношении. Ну, картинки, фотографии. Три-пять картинок. Мы загружаем не о работе, одну о работе. Потом опять 3-5 не о работе, одну о работе. А какие темы вообще я потом в конце вам дам, на какие темы можно выкладывать фотографии, посты, да. Ну, вот сейчас как бы скажу так вкратце. То есть это может быть что-то личное, это может быть семья, это может быть что-то командное, бизнес, да, и это о работе. То есть. Если 50 на 50 брать, то а, так не получится, да, потому что очень много будет картинок о работе, где-то 30 на 30 на 30. То есть 30% семья, 30% командные э, фотографии, 30% о работе, то есть вот так. А картинки, я говорила, фотографии должны быть качественные, я не устаю это повторять. И когда вы вкладываете фотографии, смотрите, чтобы они были квадратными, да, потому что... Иначе Инстаграм будет обрезать сам вам под квадрат вашу фотографию, и бывает такое, что выкладываешь фотографию, да, кто-то выкладывает новички фотографии, а там она, ну, обрезанная, некрасивая. Вот. Если вы выкладываете картинку о работе, да, бывает так, что... Вот посмотрите, у меня на предыдущем слайде была картинка о работе. Самая первая. Да, Срочно набирая сотрудников для работы в соцсетях. То есть на ней нет никакого призыва. То есть нету там поставьте плюсики, напишите «да» в комментариях. да, Там просто написано «набирай сотрудников». А если я выкладываю такую фотографию, картинку, да, то я под ней обязательно всегда пишу какой-то текст, в котором есть призыв. То есть я под эту картинкой, например, напишу, что требуется там целеустремленные люди для работы в интернете, такого-то возраста, да, такого-то пола, ну это я так чисто наугад сейчас вам говорю. И в конце пишу, если тебе интересно, ставь плюсик в комментариях, да, чтобы я знала, с кем мне связаться, кому это надо, что, с кем я должна обговорить. Да? Потому что если просто так вот выложить картинку и ждать, что кто-то что-то сам напишет, это ну, можно не дождаться никогда. А есть такие картинки, на которых уже на самих сразу написано, да, кому интересно, ставьте плюсики. И тут уже, в принципе, под картинкой можно ничего не писать, можно просто поставить хэштеги. Что такое хэштеги, дальше поговорим тоже. То есть под такими фотографиями люди сами будут потом ставить плюсики. Но когда выкладываете такие вот фотографии, просите команду тех, кто есть в Инстаграме, чтобы они вам прокачали картинки, потому что люди, так устроена психология у людей, да, что если картинка пустая, под ней нету комментариев, они так и будут сидеть и ждать, пока кто-то поставит первый комментарий. Думаю, что там никто ничего не пишет, я тоже не буду писать. Да. А если они увидят несколько плюсиков под фотографией в комментариях, они скажут, ага, кто-то что-то спрашивает. А говорят, я тоже спрашиваю заодно. Поэтому просите прокачать вашу такую страничку тех, кто есть из вашей команды, или в общем чате пишите, да, чтобы прокачали. Дальше. Редактируем описание профиля. Вот в Инстаграме можно сделать одну активную ссылку. То есть вот то, о чем я говорила вот на этом слайде, сейчас я вернусь, вот на этом слайде, да. То есть смотрите, вот вторая стрелочка, ссылка на страничку ВВК, ВК, ВКонтакте или ссылка на сайт рекрутинговый. Здесь в Инстаграме можно только одну сделать, так, где она мне, одну ссылку активной и делается она вот на правой картинке первая стрелочка, да которая повыше, «веб-сайт». То есть в этой строчке вы вставляете либо свой рекрутинговый сайт, ссылочку, либо свою страничку ВКонтакте, в «Одноклассниках», да, чтобы с вами связались через эту ссылку. Потому что если вы в описании, где-то в комментариях будете оставлять ссылку на свою страничку ВКонтакте, в «Одноклассниках» или даже ссылку на свой сайт, она не будет кликабельной. То есть человек не сможет на нее найти, нажать и перейти на нее. вот, Понятно, да? Поэтому ссылку оставляем вот здесь. А в поле «О себе» мы пишем какой-то статус. Какой статус да? теперь? Статусы могут быть разные. То есть это, например, статус со ссылочкой на сайт и статус со ссылочкой на ВКонтакте страничку. То, что я о чем сейчас говорила. Да? Как это будет выглядеть, посмотрите вот здесь. То есть первый, да? Статус. Возьму команду 5 человек, целеустремленных неленивых, готовых работать на результаты». Искатели халявы, кнопки, бабло, просьба не беспокоить. И такая стрелочка. То есть не стесняйтесь использовать э, смайлики. Ну, так, чтобы они были уместны. Да, не так, чтобы их было больше, чем текст, конечно, да, но чтобы они на что-то указывали, чтобы они были говорящие. и То есть тут понятно, да, что, если интересно, человек перейдет на мой сайт, посмотрит. На, втором, на второй правой картинке то же самое. Только ссылка идет на страничку ВКонтакте и там написано: пишите работу в директ или в личку ВКонтакте. Расскажу подробнее. стрелочка на мою ссылку ВКонтакте. Пожалуйста, прошу, не копируйте вот эти вот какие, господи, статусы, потому что, ну, одинаковые статусы они приедаются людям. И пропустите этот статус через себя, да? От души напишите, потому что к вам придут те люди, которых вы действительно, которые ваши, если вы сами от себя напишите от души. Вот. Мне не жалко, вы можете копировать, да, если вам очень-очень нравятся эти статусы, пожалуйста. Но, по-моему, я их давно уже все поменяла, я периодически меняю эти статусы, когда я ну, чувствую, что что-то не работает. Да? Вначале они могут работать, потом могут не работать, да? поэтому периодически мы их меняем. Вот. Как часто, смотрите сами, если вы чувствуете, что что-то не срабатывает, поменяйте, обратитесь к спонсору, ну как лучше написать, да? чтобы было так, что с каждой строчки новое предложение, да, вот как на втором на слайде, на правом, это делается через заметки на телефоне или на планшете, то есть сначала там. Просто текст пишите, потом оттуда копируете и вставляете в описание своего профиля, потому что в Инстаграме на следующую строчку перевести невозможно. Дальше. Я говорила о том, что можно 5 аккаунтов добавлять, да? сразу одновременно. Вот нажимаете на шестеренку, это на iPhone да, или на iPad, а у кого Android, там, по-моему, либо будут полосочки, либо круглешочки, но ну, в общем, вы найдете тоже в правом верхнем углу, а настройки открываете и находите внизу там «Добавить аккаунт» кнопочку. И таким образом добавляете нужные вам аккаунты ваши, да, до пяти штук можно. То есть у меня а, добавлено сейчас на данный момент один мой личный и четыре рабочих. То есть здесь на слайде видите всего три, но это когда я готовлю, да, просто. А так у меня все пять всегда включены. И теперь переходим непосредственно к процессу рекрутирования. Поставьте в, чуть, в, чуть, в чате плюсики, как меня вообще а, слышно. Связь проверим, давайте. Так, связь есть, все, плюсики пошли, вижу, дальше двигаемся. Вы, извините, что я так быстро говорю тораторию, да, стараюсь, чтобы вам было понятно, но я понимаю, что те, кто новички, вам, может быть, сейчас пока еще каша в голове полная, вообще ничего не понятно, да, а, еще раз повторюсь, запись идет, запись откроете, будете смотреть уже потихоньку, вникать. А те, кто... Уже хотя бы более-менее с Инстаграмом знакомы, у кого есть хотя бы своя личная страничка, да, вы уже примерно понимаете, о чем речь. Итак, как мы а, ищем людей? То есть наша задача, еще раз повторяюсь, это привлечь внимание на свою страничку. То, чем мы сейчас занимались, мы подготавливали страничку, да, мы ее оформили красиво. А, и я говорила, что нужно фотографии добавлять там 3-5 о работе, 3-5 личных, 1 о работе, 3-5 Обычных одна а о работе. И это не значит, что вам нужно добавить только 6 фотографий, и все. И на этом это будет супер рабочий аккаунт. Нет. Сначала добавили, каждый день по одной-две фотографии выкладываете. То есть, чтобы у вас постоянно был рабочий живой аккаунт, чтобы он был не пустой, он постоянно наполнялся. В работу вообще выпускайте... Аккаунт, где не меньше 10 публикаций, не меньше 10 фотографий. То есть 2-3 дня, если аккаунт новый, 2-3 дня дайте ему отстояться, да. Добавили 5 фотографий, просто личных, о работе пока не добавляете. И дайте им отстояться 2-3 дня. Через 2-3 дня начинаете работать, рекрутировать. То есть через кнопочку «Поиск клуба», да, мы начинаем искать людей. Как можно искать? По хэштегам. Я про них уже заикнулась маленько недавно, да. Что такое хэштеги? Это такие метки, которые люди используют для того, чтобы ну, сортировать, можно да, так сказать, сообщения по тематике. Ну, например, сидит какая-нибудь молодая мама в декрете, да, в своем инстаграме, что она будет выкладывать? Она будет выкладывать фото ребенка, фото, как она там гуляет на улице с коляской, да, например. И она.. Выложила фото и как-то подписывает это фото. То есть она может написать просто комментарий. Вот как здесь, например, да, на картинке вы видите: Мой сынуля, моя радость, моя сила, моя сладость, да, она пишет. И внизу видите такие решетка и потом пишет: Нам три месяца. Потом опять решетка озаряет нашу жизнь своей улыбкой, малыш. Да? Потом опять решетка, «Лучик света. И так далее. Вот то, что решетка и без пробелов дальше идет текст, это называется хэштег. То есть, если вы будете вот таким образом искать, вы можете найти прям свою-свою целевую аудиторию. То есть здесь нужно включить голову и подумать так, как думает ваша целевая аудитория. Вот я сейчас говорила, да, сидит какая-то мама в декрете, выкладывает фотографию своего ребенка и как ты его подписывает. То есть я данную фотографию нашла по хэштегу нам три месяца. То есть, например, у ну, мамы ребенку исполнилось три месяца, да, и она подписывает фотографию. Таким хэштегом. Исполнится ему 4 месяца, она напишет, выложит фотку и напишет, нам 4 месяца. Исполнится 5, она напишет, нам 5 месяцев. И таких мамочек просто тысячи в Инстаграме. Вот вы можете даже ради интереса зайти, да, нажать на кнопочку лупа и э, в поиске, в строке поиска написать решетка. Нам 5 месяцев, нам 6 месяцев, да, вам столько результатов, столько фотографий разных людей будет, что вы просто удивитесь. В общем, логика такая, да, нужно думать так, как думает ваша, ваша целевая аудитория. Вот, то есть здесь надо голову включать, и иметь еще в виду то, что очень многие те, кто раскручивают свои аккаунты, такие как мы с вами, например, да или, например, какие-то интернет-магазины э, с детской одеждой, ну, я сейчас говорю про мам в декрете, да, или э, любой другой магазин, э, они используют тоже такие хэштеги для раскрутки. То есть, например, хэштег «Мама» использовать для поиска своих своей целевой аудитории неуместно. Почему? Потому что хэштег «мама» будет использовать тех, кто хотят раскрутиться. А обычные пользователи, да, такие как вот «мамочки» в декрете, они будут редко его потреблять. Но они будут его потреблять, но среди огромного количества э, вот этих вот хэштегов трудно будет найти именно реальную маму, а не того, кто рекламирует свой аккаунт. Поэтому берите такие узкие хэштеги, как, например, вот «нам три месяца», там, э, «сейчас вот будет Новый год», да, и э, в детских садах будут утренники, да, и мамочки будут выкладывать фотографии с детишками с Нового года и подписывать утренник в садике, да, Новый год в садике, да? что-нибудь такое вот, то есть вот поняли логику, да. Дальше, каким образом искать по хэштегам, я вам вот сейчас в принципе объясняла, да, то есть нажимаем на луку, вводим хэштег нужный, и вот нам выдают вот огромное количество фотографий. Мы нажимаем на фотографию и открываем, видим... Если мы видим реального пользователя, да, реального человека, а не какой-то интернет-магазин, который раскручивает себя, да, то что мы делаем? Мы ставим лайк на фотографию вот внизу у сердечка, да, оно становится красненьким, и подписываемся. То есть нажимая на кнопку «Подписаться», она становится зелененькой. Что мы таким образом сделали? Человек, зайдя к себе в Инстаграм, это девушка, да? она увидит у себя, вот где значок сердечка у нее двух стоит, да? не красный, который мы лайкнули, а вот рядышком справа от значка фотоаппарата, Он, она у себя увидит оповещение мигательное, будет красным цветом, что вы ее лайкнули, ее фотографию, и вы на нее подписались. Она что сделает? Ей же интересно, она вас не знает. Она зайдет к вам, посмотрит, кто вы такой. И если и ваша страничка ей понравится, и то, что там опубликовано о работе, например, да, о проекте, тоже ее заинтересует, она, возможно, вас попросит дать более подробную информацию. То есть логику ловили, да? Каким образом, для чего мы это делаем вообще? Можно также искать людей через группы интересов. Например, Самое простое, что приходит на ум, рецепты, да, всякие можно придумать название групп, которые вы хотите найти, где сидит ваша целевая аудитория. Это у меня, например, целевая аудитория, мамочек, да, может, у вас там мужчины целевая аудитории, поэтому вы будете искать, соответственно, например, там, группу автомобилей, предположим, так, да, где мужчины сидят. Поэтому логику опять же уловили и ищем. Нашли какую-то группу с большим количеством подписчиков, они всегда в самом верху выходят, Смотрим, вот на, правом, на правой картинке 137К написано, да, это 137 тысяч подписчиков. Открываем их и видим всех их уже в виде списка, да. Здесь обращайте внимание на описание. Вот смотрите, сначала видно латинскими буквами логин. А под блогином некоторые еще подписывают имя свое, да, если вы видите там реальное имя, например, Мария да, э, Игорь, там, да, то на них можно подписываться. А если вы видите, например, вот э, внизу, на первом, на левой фотографии, внизу э, второй да, инстажурнал, лайки и что-то там зарабатываем, да, Понятное дело, что это коммерческий аккаунт, он нам не нужен, да, мы на него подписываться не будем. Поэтому на это обращайте внимание и подписывайтесь выборочно на тех, кто вам нравится, у кого реальные фотки стоят, у кого реальное имя стоит, вот, вы на них подписывайтесь. То есть это делается очень-очень быстро, там прям просто пальчиком тыкаете, тык-тык-тык-тык-тык, Подписаться, подписаться, подписаться. Вот у кого сразу стоит зелененьким да, подписки, значит, у этого человека открытый аккаунт. У кого стоит запрошен, значит, у человека закрытый аккаунт. Он увидит у себя в уведомлениях, что вы хотите с ним подписаться. Он опять же зайдет к вам. Ваш аккаунт, кстати, должен быть обязательно открытым. Это делается в настройках. Он зайдет к вам, посмотрит, если вы будете ему интересны, он вас добавит. На магазины и прочее мы не подписываемся. То есть, если вы видите что по вашим там, хэштегам, да, или вы открыли через группы какого-то человека и увидели, что там ну, какой-то реальный коммерческий аккаунт, мы на него не подписываемся, пропускаем. Дальше. Вот, например, я говорила про то, что выкладываем там у работы какой-то пост, да, и, например, под такой фотографией у меня было написано, что набираю сотрудников для работы в Инстаграм кому там интересно, ставьте плюсики. Вот мне пошли ставить плюсики. И эти плюсики нельзя оставлять просто так, то есть без ответа. Потому что, когда другие люди будут заходить к вам, будут видеть, что вам плюсики ставят, а вы на них не отвечаете, они подумают, что, наверное, здесь обратной связи нет, здесь как бы какой-то лохотрон. То есть, когда я человеку пишу, даю информацию, да, я потом отвечаю, что я вам ответила там, в директ, например. Да. Вот смотрите. То есть здесь Виктория Кис, да, у меня поставила плюсик. Что я делаю дальше? Я открываю эту Викторию, нажимаю на ее фотографию. У нее, нахожусь сейчас в анкете, и сверху справа такие три точечки, открываю ее страничку. Точнее, не страничку, а меню открываю. И там есть кнопочка «Отправить сообщение». Нажимая на кнопку «Отправить сообщение», это я, получается, буду писать ей в «Директ». Но я уже говорила, что в директе неудобно переписываться, да, поэтому я там пишу просто «Добрый день, Виктория, вы интересовались работой, у вас есть страничка ВКонтакте?» То есть я спрашиваю для того, чтобы перевести потом диалог с человеком ВКонтакте. Вот. Потом мне человек тут отвечает. Когда человек отвечает, вы тоже в уведомлениях у себя увидите, там будет загораться красный кругляшочек небольшой, и вы увидите, что он тут написал в директ. То есть, если человек мне пишет, да, есть ВКонтакте, я обычно говорю, добавьте меня в друзья, ссылка у меня в профиле. если у меня ссылка в профиле стоит. Если у меня нет ссылки в профиле, я говорю, как вас там найти? И нахожу человека. Если человек говорит, у меня нет ВКонтакте, я спрашиваю, где есть? В Вайбере, Ватсапе, да? Вот, крайнем случае случай, это почта, крайний случай. Ну, меня еще не было такого, чтобы людей не было ВКонтакте. Ну, может быть, один там за всю историю, ну, все равно находили, как списаться. Да, в основном через вайбер, ватсап. На почту стараюсь не писать. А, и возвращаюсь потом к комментариям и отвечаю. Да, то есть о чем я говорил, должна быть обратная связь. Как ответить человеку? А, вот на этом слайде, возвращаюсь сейчас вот сюда, я нажимаю на до этого, если для того, чтобы написать Викторию, я нажимала на ее фотографию, да, а чтобы ответить на ее комментарий, я нажимаю прямо на ее плюсик, то есть на поле с ее сообщением. А, и что выходит? Выходит, вы как на правой картинке сейчас, да, вот такая стрелочка, это у меня на телефоне, у вас, может быть, там сразу кнопочка «Ответить» будет. Да, на каждом устройстве по-разному. Ваша задача найти, как ответить на комментарий. А проще всего ответить на комментарий, просто нажать на него, да, и ввести значок собачки, да, как мы пишем почту, на конце пишем собачка, буковка А такая, да, обведенная кружочком, и вводим логин того человека, которому мы хотим написать. Но... Как бы Если вы найдете кнопку «Ответить имя», там автоматически проставится его логин, вам надо будет ничего вручную писать. И вы просто отвечаете, что ответила в директ. Получили? То есть можно спросить, да, получили или не получили, но ну, можно просто ответила в директ. То есть чтобы и человек увидел уведомление у себя, да и чтобы другие люди видели, что здесь есть обратная связь. Ирина пишет, да, сложно. Но на самом деле... Для начала, да, сложновато. Я тоже как бы разбиралась некоторое время. Тем, кто вообще не знаком с Инстаграмом, я рекомендую просто сначала зарегистрировать свой личный аккаунт и какое-то время посидеть, посмотреть, как там что работает, попробовать выложить свои просто личные фотографии, найти друзей своих, которые есть у вас уже в Инстаграме зарегистрированы. И вот как личная страничка просто посидеть, пообщаться. Но не, не работать пока, да. А когда вы уже начнете там ориентироваться, берете запись вебинара, начинаете смотреть и начинаете работать. То есть надо там освоиться так же, как и ВКонтакте. Дальше. То есть я перевожу всю переписку в ВКонтакт, пишу эти сообщения, в принципе, все видели, да, все знают, что я пишу. Я им давно пользуюсь и давно не меняла. То есть, я пользуюсь двумя сообщениями. Первое у меня общего характера где я описываю, что за работа, да, что работа информационная заключается в разбитие интернет-магазина, задача — направлять поток покупателей в интернет-магазин, организовать товарооборот. Хотелось бы заняться такой деятельностью, то есть человек потом пишет «да, нет». И потом я пишу «хорошо, расскажу подробнее», то есть, что за интернет-магазин, что нужно делать, да, что мы цепочкой строим, вот, я думаю, у всех этих сообщений есть из нашей команды, поэтому тут вопросов не должно возникать, что за сообщение. Если не знаете, то у своего спонсора спросите, они есть у всех лидеров, в принципе, эти сообщения у нас. А вот, и дальше уже, то есть здесь я работаю уже как обычно, то есть я перевела человека в контакт, мне с ним уже проще, я его не потеряю. Если у меня даже заблокируют, например, Инстаграм, хотя там очень редко блокируют, я его уже перевела в контакт. И в контакте удобно общаться. То есть моя, моя задача стоит сначала перевести в Инстаграме, найти человека, да, а в контакте с ним уже общаться. В Инстаграме чем удобно, да, мне очень нравится, что можно работать, я говорила вначале, в любом месте, в любое время. Едете вы на работу, например, особенно те, кто живут в больших городах, и работа, дорога на работу занимает час-два, да, бывает. Едешь, ну, некоторые, ладно, книжки читают, а тут можно порекрутировать, то есть можно пока поработать. А я вот сейчас вернусь к слайду. Вот к этому. А вот это как бы основной слайд, основная суть рекрутинга да, в Инстаграме, наша задача — найти реального человека, находим либо по хэштегам, либо находим как участник какой-то целевой группы, да. А если нам человек нравится по фотографии, да, у него как бы нет там ничего про работу, мы на него подписываемся, мы, на него, мы ему лайким фотографию, мы привлекаем его внимание. То есть вот наша суть работы в Инстаграме, да. Я не работаю комментариями, не пишу там комментарии каким-то постом, как вы вот видели, наверное, да, многие занимаются вот этим. Вот это реальный спам называется, да? когда среди всех фотографий, особенно по фотографиям звезд, там, пишут комментарии о работе. Но даже меня уже это раздражает, как даже вот я работаю. В интернете, да, это мои коллеги это делают, да, но когда я вижу совсем неуместные такие посты, их очень быстро блокируют, кстати, поэтому я вот эти не работаю вообще этим методом, я всегда работаю только лайками и подписками. Можете попробовать оставлять комментарии, да, там, слагать работу, но мне кажется, это сейчас это не очень работает. Вот, то есть этот вот слайд наглядно показывает, как мы находим человека, да? и как мы к нему обращаемся, то есть как мы привлекаем его внимание. Здесь мы ему объясняем суть, потом работаем, как обычно, да? Вот, да, Лена Петрова пишет, что сейчас комментарии практически не работает уже, ну потому что это себя изживает и, ну, уже не работает. Уже люди на это внимание не обращают. Дальше. Какие есть ограничения лимиты? Для того, чтобы вас аккаунты не блокировали, да, тут вообще как бы такие лояльные лимиты, вообще работают очень удобно, легко. В день можно сделать 2000 лайков и подписок, то есть 1000 лайков, 1000 подписок в день можно сделать, а 150 в час. То есть после того, как вы сделали 1000 подписок, 1000 лайков, Нужно сделать паузу на сутки. То есть, например, вы сегодня там в 10 утра работали, и завтра только начнете в 10 утра, не раньше. Если вы будете сегодня в 10 утра, и в 10 вечера вас могут заблокировать. Также нужно делать отписки, потому что максимальное число, на кого вы можете подписаться, это 7500 подписчиков как у нас 75 тысяч баллов, да, 75 тысяч подписок вы можете сделать, на 7,5 тысяч людей подписаться. То есть, получается, смотрите, если вы тысячи подписок в день делаете, это неделя работы. И нужно потом, для того, чтобы заново новых людей, иметь возможность на новых людей подписываться, нужно от некоторых отписаться. Да? И я рекомендую чтобы не было у вас такого перепада, когда новые страничка в Инстаграме, да, чтобы не было такого, что у вас, например, на вас подписалось 20 человек, а вы подписались уже на 5000 человек. Вот, например, вы подписались на 3000 человек, три да, дня поработали, на следующий день, на четвертый, отпишитесь от 500 хотя бы да, или от 1000. вот. 1000. Ну, тысяча подписок тысяча отписок в сутки, можно от невзаимных, это значит от тех, кто на вас в ответ не подписался. 15 комментариев в час можно оставлять, но этим мы не пользуемся, но чтобы вы знали. Да? И рекомендации по задержке, то есть это минимальный на один аккаунт. Что это значит, что за задержки? Да? Сейчас еще можно работать таким образом, что, например, вы выложили какую-то фотографию о работе, картинку, да, и... В комментариях начинаете отмечать людей. Каким образом отмечать людей? Вы ставите, опять же, значок собачки. Вот видите, да, упоминание пользователя. 5 штук в одном комментарии. Значок собачки и логин человека, которого вы хотите отметить. Ну, например, у меня логин там, Данил, Женя Данилова, да. Чтобы меня кто-то отметил под своей фотографией в комментарии, Человеку нужно написать сначала «собачку» и потом мой логин «Женя Данилова». Достаточно начать просто писать одну букву, и потом Инстаграм уже выдает как бы, подсказки, да, кого еще можно добавить с таким же началом логина, у кого логин начинается на такую же букву. То есть кто-то меня, если отметить, например, на фотографии или вас, да, мне придет уведомление в Инстаграме я увижу опять же мигающую красную кнопочку, да, там, что меня отметили на фотографии. Я, естественно, зайду, посмотрю, кто там меня отметил. Но ну, это тоже, как бы, знаете, в последнее время как спам идет, кто-то там отмечает на рекламных фотографиях. Но ну, это тоже работает, в принципе. И задержка должна быть 300-400 секунд между вот этими пятью комментариями. Как делать подписки от 28 до 31 секунды между подписками? Лайки — то же самое. Но, знаете, это официальные как бы, данные. Да? Но когда я вручную работала, я делала просто. Вот список идет людей, справа кнопочка «Подписаться», и я на них просто нажимала «Подписаться», «Подписаться», «Подписаться», «Подписаться», «Подписаться». В общем, каждый, наверное, 5 секунд делала. Вот, поэтому, если вы не будете превышать лимит 150 лайков и подписок в час, да, то можно делать и чаще это. Ну, отписка тоже 10-20 секунд, и подписка плюс лайки, но ну, это официально 28-31, да? вот. Про эти фишки я, в принципе, сегодня уже упоминала, но повторюсь, да, то есть заводим несколько аккаунтов, можно до пяти аккаунтов одновременно добавить себе на телефон или на планшет, дать отлежаться 2-3 дня новому аккаунту, один аккаунт определяете как основной, привязываете его к реальному номеру телефона, к реальной почте, к своей личной, да, и минимально используете для подписок, отписок, лайков, да, то есть это будет ваша страничка с личным брендом. И еще такая фишка, что если вы будете пользоваться мобильным интернетом, а не Wi-Fi, у вас будет снижаться риск блокировки, потому что постоянно меняется, когда вы используете 3G-связь да, мобильную, не Wi-Fi, постоянно меняется IP-адрес устройства, поэтому меньше блокировок. И можно еще для того, чтобы менялся IP-адрес, да, периодически включать на планшете и на телефоне режим авиаполет. Да? То есть там сбрасываются настройки, и потом заново идет как бы, новый IP-адрес у вашего устройства. А какие идеи для постов? Да? Я говорила, что скажу, я говорила вам 30 на 30 на 30 процентов. Да? То есть что-то личное, что-то из командного и о работе. То есть какие могут быть идеи? То есть Это и личные фотографии, фотокоманды, как создается продукт, да, если это личная какая-то страничка, достижение бизнеса, поздравление ваших подписчиков с праздниками. То есть если у вас есть офис, покажите офис, да, цитаты успешных людей, рекомендации интересных книг, полезных, продукты, гретинь какие-то. Ну, в общем, я не буду сейчас это все перечитывать, это можно посмотреть в записи потом, да, вы видите, какой огромный список идей, что можно публиковать в своем аккаунте в Инстаграме. И еще я хотела вам подсказать такие программы-сервисы. Я их сама использую, но они платные. Они платные, и вот эта программа «BootUp», boot она менее дорогая, она стоит... Там можно выбрать разные функции, но я вот у меня, например, эта программа «Что она может?» Лично я для себя взяла какие функции? Это а, лайкер-ленты, то есть м, те люди, на которых я уже подписана, чтобы они меня не забывали, можно так сказать, да, я их периодически лайкаю. Только это делал не я, а этот робот. А, какая еще функция? Там есть функция подписки по хэштегу. Правда, только один хэштег можно в критерии забить, и по этому одному хэштегу этот робот будет приглашать определенное количество людей, которые вы Занесется, да, напишите 100, он 100 подпишется на 100 человек. Или лайки может поставить на 100 человек. Есть там такая функция лайки плюс подписки. Вот, и там есть, я взяла себе еще отписки, то есть я могу по лайкать тех, кто у меня уже есть подписчиков могу новых подписчиков найти по их и подписаться на них, и могу отписаться. То есть я взяла себе такие три функции, и это стоит 800 рублей в год. Это недорого, да? но это... И там можно использовать только один аккаунт, но их можно менять. То есть... Сначала вы можете поработать на одном аккаунте, потом включить другой аккаунт, но одновременно все аккаунты не могут работать. Это минус этого Там можно купить более дорогую версию, которая сразу все аккаунты будут работать, Но мне как бы это было ни к чему, поэтому я взяла, пробно попробовать за 100 рублей на год, как бы небольшие деньги, да. И мне, в принципе, он нравится именно тем, что я могу лайкать тех, кто у меня уже подписчиков. То есть напоминать о себе. Потому что бывает такое, что я выложила что-то новое, да, я на них подписана, они а на меня нет. Я выложила что-то новое, я снова им даю о себе знать, и они уже чуть позже начинают ко мне обращать внимание на меня, да? Это вот такая програмка сайт bootup.me. И вот такая программка, она более дорогая, она стоит 1100 в месяц, не в год, а в месяц. Если брать там, например, на 2-3 месяца, на полгода, там какие-то скидки есть. Здесь чем она хороша? Здесь можно неограниченное число аккаунтов загружать, то есть можно скинуться, например, с командой, да, и сразу всем, кто работает в Инстаграме, загружать свои логин туда. Они могут работать одновременно. Здесь есть вообще все функции, кроме... Вот то, что я говорил до этого, лайкер ленты, лайкер тех, кто, на кого я подписана, да, то есть, чтобы напоминать о себе. Здесь эта функция дополнительной платы идет. Но ее тоже один раз покупаешь и все. А, и здесь, как бы, если в той программе нужно, нужно по одному хэштегу искать, а здесь нужно сначала собрать базу по всем хэштегам, которые вам надо, а потом он из этой, ну, базу вы сохраняете в папочке у себя на рабочем столе, и потом выбираете, что вот... Этот аккаунт, например, будет у меня из этой базы приглашать, то есть по таким-то хэштегам, например. Да? Собрать, например, хэштеги там, «нам три месяца», да, вот я показывала, он у вас будет в одной папке. И вы выбираете аккаунт, который будет, робот, будет приглашать вам на этот аккаунт людей по хэштегу «нам три месяца». Вот. Ну, классная, конечно, программа, единственное, что дороговато одному, покупать ее за 1100 в месяц, если только скинуть в Ой, программу. Ой, с, программ, с командой. <с вот. Ну, у меня на этом все. Последнее, что я хочу сказать, да, для того, чтобы иметь одну регистрацию в день, что нужно делать? Все, наш президент плачет уже. <с> я заканчиваю. Чтобы иметь одну регистрацию в день и при этом тратить на работу 2 часа в день, это реально. Нужно сделать как минимум 1000 подписок. И я рекомендую подписка плюс лайк. Да? То есть на одного и того шефа вы просто нажимаете на две кнопки. Не просто подписаться, но еще и лайк поставить. Да? Если у вас будет 5 аккаунтов... Сейчас, секунду. Иду, иду. Что, заканчиваю? Что, заканчиваю? Закрываем. Если у вас будет 5 аккаунтов, про которые я сегодня говорила, да, что можно подключить сразу одновременно 5 аккаунтов. То есть вы на 5 аккаунтах работаете первый час, вы делаете 100 подписок, 100 лайков. А, получается 500 500, 500 подписок, 500 лайков с 5 аккаунтов по 100. Дальше берете вторые 5 аккаунтов, то есть сегодня, точнее не так, пропускаете какое-то время, да, то есть отдыхаете. Один аккаунт обработать лично у меня уходит 5 минут, если вручную. То есть подписки, лайки поставить 100 людям, 100 подписок, 100 лайков, это 5 минут. Для тех, кто новичок, кто будет только начинать работать, это 10 минут. То есть обработать 5 аккаунтов, это 25-50 минут. Затем вы делаете перерыв. То есть у такой. Перерыв 10 минут, ну, от 10 до полчаса, да? С кем-то можно говорит непонятно, да вообще. И снова берете те же самые 5 аккаунтов. Да? А, и... Получается, что вы из пяти аккаунтов сделали тысячу подписок, тысячу лайков. За два часа. Унили, да? И делать это надо каждый день. То есть не так, что сегодня я сделаю тысячу подписок, ну, завтра, ладно, не получилось. А послезавтра я сделаю только 200, а после-послезавтра 300. А после-послезавтра 150. Да? Это не работает. Если только вы будете каждый день делать тысячу подписок, у вас начнут регистрации идти по возрастающей. То есть, если сначала первую регистрацию, может быть, вы будете ждать даже неделю, да, а потом у вас может быть, что у вас по 5 регистраций в день будет, потому что они будут накапливаться. В основном, конечно, в Инстаграм люди заходят каждый день, и 35% по статистике людей, которые пользуются Инстаграм, заходят в Инстаграм несколько раз в день, то есть проверяют свой аккаунт. Да а 57%, я смотрела статистику, открывают аккаунт в Инстаграме один раз в день. Но некоторые бывает так, что ну, нету там интернета, да, у них они не заходят. Они потом заходят в Инстаграм, видят вас, видят ваши предложения и откликаются на вас. То есть, как бы, это такая вот как снежный ком, да? накапливается, накапливается, накапливается, и потом все больше, только если вы это будете делать каждый день. Опять же, если вы будете. Сегодня 100, завтра 1000, послезавтра 350. Это не система. Только систематические действия приведут к результату. Ну, У меня на этом все. Я, конечно, понимаю, что, возможно, у вас есть вопросы, но вы сами видите, что вопросы мы, наверное, не сможем разобрать. Если какие-то вопросы есть, пишите в чате, ладно? И я отвечу в чате на них. Сейчас пойду укладывать. Вот, запись я отключаю.